Каждая отдельная тема, она была, конечно, полезна. Но вот интересно, мне лично была интересна тема питания, тема э, тренировок, э, потом работа со своим весом, со своими мыслями. И вообще мне понравился семинар, я довольна тем, что я узнала что-то новое для себя, вспомнила то, что как бы, знала и забыла, сделала определенные выводы для себя и буду использовать это на практике, конечно. Мне это помогает, мне это нужно было. Я услышала то, что я хотела услышать, может даже и больше. А может такой сокровенный вопрос? Зачем вам нужна лучше версия самой себя? Вот тема семинара это лучшая версия самого себя, самого себя. Зачем она вам нужна? Чтобы быть лучше, конечно же. Ну, лучше это качество, но все-таки есть какое-то ну, состояние. Если мотивация, если у нас есть все эти возможности, есть все эти, э, сказать, все в нас есть, но мы не можем это использовать. Это же неправильно. Нужно же использовать свои резервы организма, свои желания. Все зачем? Вот зачем? Для того, чтобы улучшить качество жизни, чтобы улучшить свое здоровье, чтобы улучшить свое отношение к этому миру. Уметь приспосабливаться, уметь понимать, слышать и чувствовать. Для этого у нас есть Надежда Владимировна, которая нам помогает ежедневно. При каждом обращении к ней она никогда не отказывает. Она всегда дает информацию полезную, ту, которую ты не возьмешь в обыденной жизни. Мы обращаемся, мы любим ее, мы ее ценим. Она наш путеводитель, так скажем, в каких-то моментах. моментах здоровья, в моментах питания, так, всего того, что входит в наш обычный ритм жизни. Нам это нужно, нам это важно. Мы это ценим, любим и будем идти за ней. Теперь главный вопрос. Скажите, если мы представим себе мысли на машину времени, и ровно через год 7 числа снова соберемся в этом зале то как вы видите свою будущую лучшую версию саму себя вот раз два три 4 5 что вы измените себя? только точно Ну хотя бы раз два три я постараюсь не пропускать тренировки это точно улучшить и правильно сбалансировать свое питание, заняться тоже правильно своим телом, своим позвоночником, то, что мне интересно было. В общем, я хочу себя увидеть через год, какая я стану.